Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале о вязании и все, что связано с вязанием. И в этом коротеньком видео я хотела бы с вами поговорить вот на какую тему: Что делать, если вам если у вас случилась такая неприятная ситуация и вам пришлось распустить вещь? И если пряжа очень хорошая, у меня, например, пряжа это твит на нук, но он превратился вот в такой вот такую кудрявую кучерявую ниточку, из которого уже невозможно что-то вязать и что мне для этого нужно сделать, чтобы она стала ровненькая, сначала когда я распускаю я перематываю в клубочки, затем из этого клубочка я делаю вот такую пасмочку Берете любой предмет, у меня например это подставка под телефон, можно взять книжку, тетрадку, можно какую-то э, другую вещицу, которая подойдет. И из этого клубочка наматываете нитку на эту подставку и превращаете этот клубочек в вот такую пасму. Затем эту пасму нужно постирать. Можно ее, конечно, и отпарить, но я буду стирать. Итак, я свою пасмочку постирала, она у меня уже высохла. Достаточно пряжа стала ровненькая. И теперь я ее перемотаю на моталке в аккуратные клубочки. Вот такой клубочек, моточек на моталке у меня получился пряжа достаточно ровная теперь можно спокойно вязать из нее другую вещь но если у вас нету моталки вы можете намотать это просто в клубочек но имейте в виду, что нужно наматывать нить не очень туго чтобы не нарушить структуру нашей пряжи я надеюсь, что мое видео вам понравилось и мои советы вам пригодятся. Так как у всех сейчас очень много времени и все проводят его дома, то я желаю вам заниматься своими любимыми делами, не скучать и не болеть.